Алхамдулиллахи рabbul alamin والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين على نبينا Книга люгати, мой язык девятый урок и проходим сегодня букву син и новые слова с буквой син и новые тексты и так бисмиллах бисмиллахи Рахим. Мы проходили букву САД, букву фа. Сегодня буква син. Син. Саяра. Саяра. Машина. Саяра. Машина. Син. Саяра. Саяра. саяра. Желтая саяра. Красная саяра. Это называется саяра. Машина. Син. Смотрим, как пишется буква Син. Она над строчкой. Только хвостик уходит под строчку. Соединяется влево и вправо. Дает соединение влево и вправо. Буква Син. Это нужно рисовать. Нужно рисовать, рисовать, рисовать. Буква Син. Здесь мы смотрим рисунки. Буква Син. И здесь класс, где сидят ученики, обсуждают. Там есть столы, стулья. Стул как раз курсиун. И еще класс ваасиун. Широкий. Класс широкий. В нем есть курсиун. Дальше рисунок, где у нас стена разукрашена разными рисунками. Разными рисунками. Русум. Называется русум. Русум джамилятун. Русум он джамилятун. Видите, рисунки красивые рисунки. Там есть буква син. Но давайте же перейдем к тексту, и вы сразу поймете, о чем были вот эти рисунки. Фаваз рассказывает. Аля фаваз. Фимадрасати. В моей школе. Сахатун. Сахатун. Васиатун. Фимадрасати. Смотрите, «ти» значит «в моей школе». «В моей школе». «Фи мадрасати, – «в моей школе». «Сахатун» – «двор васятун». «Сахатун васятун» – «большой широкий двор». Понятно, да? Васиатун. – «сахатун васятун» – «широкий Вафусулун фасиатун фасихатун». Вафусуль, фаслен фусуль, это класс, классы, множественное число от слова фасль. Фасихатун тоже фасех, фасех это широкие, просторные, и классы просторные, широкие. фасихатун. адрусу, фига, я учусь, адрусу, адрусу, я учусь, адрусу. Адрусу это я учусь. Потому что впереди Алиф с гамзой стоит. Адрусу. Если бы мы сказали надрусу мы учимся. Тадрусу ты учишься. Я друсу он учится. А здесь адрусу. Я учусь. Фига в них. Я учусь в них. Фига. Фига. Би -джиддин. Смотрите. Смотрите, Би. «Джиддин». Слово есть такое «джиддун». «Ба» – это «харфуль джар». «Би джиддин». «Джар называется. «Би джиддин». Заканчивается на «касру», потому что впереди пришла «ба» с кясрой. «Би». «Би» – это «с». «Джиддун» – это «усердие». «Я учусь в них усердно» или «с усердием», или ста «со старанием». Понятно, да? «Джиддун» – это «усердие и старание». Адрусуфиха биджиддин. Валя сури аль-мадрасати. Валя сури аль-мадрасати. Она на стене. Сур это стена. Она на стене мадраса аль-мадрасати. Русумун джамилетун. Русумун рисунки красивые. Валя сури аль-мадрасати. Суру аль-мадрасати. Это стена за мадраса школы. Она а стене школы. Красивые рисунки. Она ухиббу мадрасати. Я люблю мою школу. Она ухиббу мадрасати. Я люблю мою школу. Смотрите, что рассказывает Фауаз. Кала Фауаз Фи мадрасати. Сахатун. Васиятун. Ва фуссулюн. Фасихатун. Адрысуфи хабиджиддин. Ва ля сурил мадрасати. Врусумун джамилятун. Она ухиббу мадрасати. Сказал Фауас: В моей школе широкий двор и классы просторные. Я учусь в них с усердием, со старанием. На, сте, на стене школы красивые рисунки. Я люблю свою школу. Акрау. Задание. Акрау. Здесь у нас четыре слова. Сурун. Стена или забор, может быть. Ограда какая-то? Сур. Мадрасати. Моя школа. Если бы мы сказали, сказали «мадрасатуна», это была бы наша школа. Фасихатун. Просторная. Русумун. Русумун. Рисунки. Русум. Росмун-русум. Росама от слова «росама». Рисовать что-то, чертить. Росама. Росмун. Росмун-русумун. Какие-то рисунки. Так, смотрим здесь следующее задание. Слова и как читаются буква син с огласовками. Син с фатхайса, син с си, Са саси, син домма су, саси су, сахатун, сахатун, двор, васиатун, широкий, адрусу, я учусь. Сахатун, васиатун, адрусу, син фатхаса, син с касрой, си, саси, син ДОММАСУ, су, саси су, сайяратун, сайяратун. Са, саяратун. Итак, следующее задание у нас син с Син с доммой су, са су. Син с кясрой си, са су си. Далее мы уже тянем в два раза огласовку. Син, фатха и олив, са, в два раза тянем. Син, домма и вау, су, два раза тянем. Син с касрой и я, си, са су си, са су си. Са-су-си. Понятно, да? Это у нас была разница в произношениях. Значит, син просто с согласовками, а еще когда огласовки тянутся в два раза. Из-за того, что приходит олив, Вау, и я. Са-су-си и са-су-си. Са. Саяра, саяра. Саяра джип, например. Или саяра какая-нибудь еще, там, э, скорая помощь. Саяра тулисав. Саяра тулитфа э, Пожарная машина. Саяра обычная машина. Понятно, да? Саяра син. Фатха. Са. Саяратун. Саяратун. Так. И как мы сказали, син, она пишется и влево, и вправо. Она пишется и влево, и вправо, и дает соединение в оба конца. Давайте же сейчас посмотрим, как пишется буква син. Как пишется буква син. Итак, смотрите, син. В начале слова соединение дает влево. Син в серединке дает соединение вправо и влево. И син в конце соединяется вправо и закругляется. И син самостоятельно. Син. Дальше задание. Писать, писать букву син самостоятельно. В начале э, слова, в серединке слова, в конце и самостоятельную букву син. Это уже вам задание. Вам. Мои ученики, задание писать, писать, писать, чтобы ни одного свободного места не осталось, ни одного прямоугольничка, ни одного пустого местечка не осталось. Все писать, писать, писать, писать. Букву Син как можно больше писать над строчкой. Хвостик уходит под строчку только. И соединяется влево и вправо. Буква Син. Следующие два задания. Арсену Дайер. Здесь нужно будет... Опять найти букву СИН в таких словах, которые в треугольничках, и потом написать эти слова и еще перевод. Хорошо было бы, чтобы вы написали еще перевод. Софина! Софина! Это корабль. Софина. Здесь нужно найти букву СИН, обвести в э, кружочек, потом написать это слово Софина и написать перевод этого слова. Насрун. Насарун – это уже хищная птица. Насар, орел. Насарун, орел. Насарун, орел. Сибакун, сибакун. От слова собака соревнование. Сибакун, сибакун. Соревнуются, когда две машины соревнуются друг с другом, кто первее, кто, кто приедет. Это называется соревнование, состязание, соревнование. Сибакун. Или два, два мальчика бегают. Вот Сибакун. Это называется Сибакун. Соревнование. Харис. Харис. Охранник. Сторож. Сторож школы, сторож магазина. Сторож. Харис. Харис. Следующее задание. Мадрасати Моя школа. Саха. Это вы уже знаете. Саха. Двор. Уаси Широкий. Русумун. Русумун. Это рисунки. Фасихатун. Просторный. Фасихатун. Дальше у нас здесь нужно разделить каждое слово. То есть слово у нас есть. Фусуль. Например, классы. Фусуульун. Значит, фа с доммой мы пишем в кружочке. Потом сод дома, и вау. су. И потом лям. Фусулюн. Фусулюн. То же самое нужно написать со словом фусулюн, это классы, да? То же самое нужно написать со словом фасихун. То есть, мы разделяем, раскладываем слово на э, сл, слога. Фа с фатхой мы пишем, потом син с кясарой и я мы пишем, си, и потом ха пишем с доммой, станвин танвин доммой. Хун. Фасихон. Фасихун. Широкий. И теперь вам задание. Восемь слов нужно написать под диктовку. Диктант, диктант. Пишите слова, которые я вам буду говорить на бук, чтобы там обязательно было слово... была буква СИН. Сайяратун. Сайяратун. Русумун. Русумун. Усрати, усрати, мадрасати, мадрасати, курсион, курсион, фасион, фасион, насрун орел, насрун, насрун орел, насрут. Сибакун. Сибакун. Соревнование, состязание. Сибакун. Это, эти слова вы должны написать здесь в пустых, в пустых прямоугольниках. Давайте теперь еще один текст разберем. Аррасама. Аррасама – это тот, кто рисует. Рисует рисует картины красивые, там фрукты, ягоды, какой-то пейзаж. Природа, горы, облака, Расама. саги, а арасамату. а а маленькая художница, маленькая художница, Расама. Фияумин, муж мисин, муж мисин. Фияумин мушмиссин. В солнечный день, в один из солнечных дней, смотрите, Фияумин мушмиссин. В какой-то солнечный день в один. Яум день мушмис. Где шамс? Шамс. Солнце. Мушмисин солнечный. В солнечный день. Хараджат вышла. Хараджад вышла. Саратун. Сарату. Сарату. Имя девочки Сара Сара Имя девочки Вышла Сара Маа Усратига Маа Усратига Со своей семьей Иляль Бустани Иляль Бустан Бустан это сад Бустан Бустан Сад Фияумин Мушмисин Хараджат Сарату Маа Усратига Иляль Бустани Ваканат тахмелю. И она, и она несла саллетан, саллетан корзинку, саллетан корзинку. Водаат фига поставила в нее, водаат, водаат фига, адавати росмин поставила в нее, в корзинку приборы, адават росмин предметы. Для рисования. А давайте росмин. Предметы для рисования. Понятно, да? Или инструменты. А это предметы или инструменты? Росмин. То есть карандаши, может быть там фломастеры, кисточки, краски, картон, на чем можно рисовать. А давайте росмин. Фига, давайте росмин. Вакина тахмилю вода адфиха адавати расмин. Вахунаке лакаят, сади катаха, сади катаха. И там она, лякаят вахунаке. И там она, лакаят, она встретила, сади катаха, сади катаха, свою подругу, сальма, которую звали сальма. Значит, Сара встретила свою подругу. Ее звали Сальма. Ва гунаакя сади Сальма. Фарихат. Она обрадовалась. Кафиран Очень сильно. Ва И стала тальабу. Играть. Маха Вместе с ней. Фарихат кэфиран. Она обрадовалась очень сильно и стала играть маага. Стала играть вместе с ней. И стала рисовать, рисовать маага ма виды, а которые ее удивили. Маага – это виды или какие-то там пейзажи. Панорамы какие-то. А которые ее удивили. Может быть, горы, может быть, деревья красивые, может быть, речка. Суммаадатиль усарату. Потом вернулась семья или Манзили. Домой. или аль манзили домой. Суммаадатиль усарату или манзили. Потом вернулась семья домой. «Домой». «Домой». «Домой». الرسامة الصغيرة في يوم مشمس خرجت سارة مع عسرتها إلى البستان وكانت تحمل سلة ودعت فيها أدوات رسم وهناك لقيت صديقتها سلمة فرحت كثيرا وأخذت تلعب معها وترسم مناظر أعجبتها Суммаадатиль усрату или Манзели. Маленькая художница. В один из солнечных дней вышла Сара вместе со своей семьей в сад. И она несла корзинку, в которую поставила предметы для рисования. Там она встретила свою подружку Сальму. Она обрадовалась очень сильно и стала играть вместе с ней и рисовать пейзажи, которые ее удивили, которые ей понравились. Потом вернулась семья домой. Барак Аллаху Фику, ва-джазакум Аллаху хайран, хайра джаза Субханак Аллаху хамдик, ашхаду алла-иляха илля анта, астагфирука, ва-тубу